Ищите лепнину по ценам производителя? Все для красоты ваших стен и потолка есть в наличии в салоне липные декоры. Карнизы, колонны, молдинги и многое другое. До 1 июля в честь открытия каждому покупателю скидка 15%. Есть еще одна причина покупать лепные украшения для дома и офиса у нас. Мы дарим покупателям камин. Подробности акций уточняйте в магазине по адресу. ТЦ «Домино», Армавирская, 8Б.